Доброе утро, уважаемые трейдеры! С вами Алекс Голд. Время 10 часов утра по времени Кипра, 12 по Москве. Сегодня 19 декабря. Приступаем к нашему обзору новостей. Итак, сегодня, как вы видите, первые рапорты, которые нас ожидают, они не особо а, влияют на движение графиков, они имеют слабую. Слабую важность, но первый рапорт уже в час 30 по московскому времени уже влияет сильно на фунт. Это розничные продажи месячные. Давайте посмотрим, что у нас ожидается. У нас прогноз повышения 0.3%. Предыдущий результат было понижение на 0.7%. Посмотрим на график. Рапорт изменяется каждый месяц. Значит, сегодня будет хорошее движение. Естественно, что если показатели будут выше, чем ожидаем, еще выше, чем 0.3%, то а, фунт стерлинга будет расти, если ниже, то он будет падать. Кроме того, есть еще новости с двумя обычными головами в час 30 и в час 45, а, которые больше нас интересуют из них, из этой серии, из трех новостей. Именно в час 45 а, новость по евро, продажа десятилетних облигаций из Испании. А, посмотрим на на прогноз, на, на результат. Но, в принципе, я не думаю, что это, опять же, так сильно повлияет. Просто на заметку техническим трейдерам в час 45 возможно будут непредсказуемые не колебания. И в 17.30 у нас идет заявки на пособие по безработице. Это самый базовый, самый понятный, самый простой и довольно-таки часто очень-очень точный рапорт. Заявки на пособие по безработице, это Понятно, я думаю, всем, что чем больше безработных в стране, тем больше, э тем хуже экономика той страны. Чем меньше, тем значит у нас чем, значит, улучшается экономика. Это не самый точный показатель, потому что вы можете быть безработным, но не подать на это заявку. Но все равно это дает довольно-таки широкий обзор того, что происходит с работоспособностью той или иной страны. В США у нас прогноз 334 тысячи, то есть понижение, мы ждем понижение с предыдущего результата в 368. Опять же, вы сами понимаете, если результат будет выше, чем 334 тысячи, то доллар будет Будет падать если же ниже то доллар будет расти а, речь члена ФФ, федерального открытого комитета по, марке, э, по рынкам э, фишера тоже в это время да, может повлиять она сильно на движение доллара но я думаю что он как раз будет говорить именно о том о ситуации безработицы об улучшениях экономики и так далее и в 19:00 продажи на вторичном рынке жилья тоже очень важный рапорт сколько людей покупают Дома, сколько людей покупают квартиры, прогноз у нас 5.03 миллиона, предыдущий был 5.12, давайте посмотрим на график, график падает последние три месяца, посмотрим, если у нас будет улучшение сегодня, если будет результат хорошим, то доллар, естественно, будет расти, то есть в хорошем это выше, чем 5.03, если же будет ниже, то доллар будет падать. Ну, и, в принципе, все. Кого еще интересует, вот индекс производственной активности ФРС Филадельфия, федера... э... Федеральный резервный... С... Ой, даже не знаю, если честно, что именно... Э... Обозначает S. ФР обычно у нас это... Федеральный резервный банк США. И... Так, продажи на вторичном рынке жилья тоже месячные, тоже в 19.00. Рапорты менее важны, но все за ними последить, просто если будет уж очень радикальный результат. То есть, если, допустим, ожидается у нас здесь 10.0, а будет 20.00, да, то этот, то этот результат может влиять даже сильнее, чем продажи на вторичном рынке жилья. Вот, в принципе, и все по новостям. Следите за ними. Будьте готовы к, к торговле, будьте к дарков, готовы к движениям, чтобы платформа уже была открыта, мышка была уже на кнопочке выше или ниже. И я пожелаю вам удачи и золотых вам успехов. До свидания.